Девушка, а вы не знаете, что здесь происходит? Нет. Никто не знает, что происходит? А вот мы знаем. 18 января только что арестовали Алексея Навального. Мы громко не можем говорить. И неравнодушные люди вышли, в серию одиночных пикетов у нас уже есть одно задержание, и люди, я тут вижу везде с плакатами, так свернутыми аккуратно в трубочку ходят, но планируют встать. Сейчас мы узнаем подробности, с кем-нибудь пообщаемся. Кажется, мы нашли вот человека, вот у него бумага свернута в трубочку. Интересно вот узнать. Здравствуйте, молодой человек, вы здесь какими судьбами? Здрасте, я здесь как сторонник Алексея Навального, меня возмутило. А, тот факт, что его без, практически без суда в каком-то отделении полиции а, осудили, дали на 30 суток. На самом деле, неважно, 30 или не 30, потому что в СИЗО легко это все продлевается. Меня как бы это возмущает, и я решил выйти, выразить его политическую позицию. Если сегодня задержат, потом в дальнейших митингах будешь еще участвовать? Да. Павел Чепрунов, тот самый молодой человек, с кем мы общались буквально несколько минут назад, вот уже а, сидит в автобусе. Там теплее, но домой он, скорее всего, на метро не поедет. Не Семь секунд или шесть, мы шесть, да, поправляет меня неравнодушные. Вот это рекорд, ну, максимально длинный, за который вот человек смог простоять, а дальше уже вот туда и куда-нибудь поедет молодой человек или девушка. По какому поводу стоите? Я по поводу приговора Навального и Мифтахова. А Свободу вас... всем заключенным. не отнимайте у меня. Девушка, за что вас? За Навального. Саша как вот мой родной город, не пытайся покинуть Омск, ты вчера не мог Петербург покинуть, тебя задержали да? в аэропорту Пулково, когда ты отправлялся на встречу с Алексеем. Расскажи чуть-чуть. В 6 часов утра мы прибыли в аэропорт, на стойке регистрации девушка позвонила полицейским, спустя полминуты нас задержали. Далее нас отвезли в 51-й отдел полиции, где придержали 3 часа, после меня отвезли в другое отделение по консерве за акцию. Летний июнь какой-то вот. Вы здесь какими судьбами? Поддержку Алексея Навального пришли. Вообще этот абсурд, который творился в отделении Хинкинского РВД, это ну, невероятно. Это ну, как, как мы знаем, и у тебя скоро будут э, довольно интересные приключения с судом 25 числа. Вообще ты как-то все эти события можешь связать и подвести к чему-то единому? То, что с собой произошло тебе, напомню Анну, лишили мандата муниципального депутата, это муниципальный депутат Нарский округ, да, как-то можешь связать? Я думаю, это страх, это больше никак по-другому нельзя назвать, они боятся, и это просто какие-то конвульсии деда, который сидит в бункере, ему намного страшнее там чем нам здесь все вместе может другое мнение у другого депутата лига в КМСК. тут другого мнения быть не может и то что происходит касается каждого из нас и тут прямо идет наглядная демонстрация фразы двух мнений быть не может сколько денис продержался человек который открыл 6 блок? секунд рекорд мы считали рекорд, 6 секунд то есть если у вас другое мнение вы стоите на гостином дворе с другим мнением 6 секунд на каком основании я Это два... Не знаю, меня просто хватит. Девушка, а мы к вам. Такой у вас гусь классный. Как он классный. В... у вас получился? Своими руками? Ну, почти. Гусь – это же почти как уточка. Ну, есть да. тонкий символизм или это только… Есть, да, хорошо. А вы сами как сторонница или какими судьбами здесь? Я вижу беззаконие, абсолютно. Mm. Вот мимо время. шли, увидели, да? Или или давно уже? Не, ну я вчера еще думала о том, что надо выходить, uh -huh. и вот я здесь. <сосы> э -э ну как вообще? Нормально? Нет, человек приехал в, в родную страну, домой, я про Алексея, конечно же, и э -э не доехал до дома. Ну, это... Не мешайте, серьезный канал работает, как же так? Продолжаем, да. Ну это... <сосы> это... Кринж, реально. Но это незаконно, как минимум. Это кринж. Ну а теперь, ну а теперь лол. Вас за аплодисменты, да? Да. да? Ну что здесь происходит, вы в курсе? Сказали, что Навальный приехал, его арестовали. А вы как к этому относитесь? Я, Я не за Навального, он капиталист и да? ничего не судит России. А с Путиным лучше? Путин им нет. Вот там плакат Путина под суд. Путин это под суд, но по за что? Путин э, решил нас социализма, так. решил нас благополучия. Вот за это его под суд. Вы по какому поводу здесь? Здравствуйте. По всем поводу. Так. Навальный, а, Навальный, азарт, все. Вера, Вера Рябицкая. Вы не боитесь, что сейчас вас могут Боюсь, забрать? меня уже забирают. А какими судьбами? Пересадка, потому что на синюю ветку? Э, ну, не совсем. Я цельноправильно сюда пришла, потому что вообще уже нет слов о происходящем. Нет слов? Да, реально нет слов. Так давайте подберем. Ну, гостиный двор, вечера, люди стоят, все рады друг друга видеть. Что думаем по всему этому? Ну, я думаю, что власти совсем в конец охренели. И сейчас единственный выход – это выходить на улицу, потому что из дома писать в твиттер уже давно не работает. 23 числа, суббота, говорят, хорошая погода. Да, пойдем гулять? Да, пойдем Встретимся, да? Встретимся здесь. Хорошо, хорошо. Держимся поближе к сотрудникам, чтобы чувствовать себя в безопасности. Это самое главное. Если ты вместе с сотрудниками полиции, то ты в безопасности. И нас в прямом эфире задерживают, друзья! В прямом, в прямом эфире нас задерживают. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комменты обязательно. Обязательно с вами увидимся. Все в нашей жизни происходит впервые, в том числе и репортаж петербургского штаба прямиком из автозака. Но я здесь не один. И компания. Вы все попадете в кадр, а те, кто не попал, ребята, обязательно ставьте лайки, ставьте комменты. 23 числа мы с вами обязательно увидимся на большой прогулке в Санкт-Петербурге. Вы, можете тоже а вы, возможно, меня чуть-чуть можете видеть из-за решетки. Ну вот, да, прямиком из автозака ведем наш репортаж. Здесь немножко пахнет бензином, однако немного теплее, чем на улице. И сотрудники полиции не говорят ничего, хотя у меня есть пресс-карта, удостоверение журналиста. Не знаем, что будет дальше. Главное, вы оставайтесь с нами, поддерживайте. Я вот вам попробую ручкой помахать не могу, пальчиками. Ну вот, это я, если что, верьте мне, пожалуйста. Редактор